Всем привет! Вот честно, иногда на РМ происходит просто что-то невероятное. Куда бы я ни пошел, все получается. Ловишь нужные тайминги, ставишь хедшоты с одной пули, либо просто ловишь пацанов на перезарядке. Даже доходит до мозголомов. Вы только посмотрите на это. Да, Но ну, а кому-то наоборот не фартиц. Да, кстати, ближе к концу ролика покажу, что же было в коробочке за ап 88 ранга. Ну а пока что у нас та же самая карта. И это овертайм НРМ. Вы только гляньте на счет 11-11. Вроде как решаем зарашивать по центру. Монго. Да уж, я не сразу понял, что все слились, но в итоге повезло. Давай, давай, давай. Кажется, минуту назад я говорил о мозголомах, сейчас будет именно этот раунд. И, кстати, когда за инженера играю, обычно раунд начинаю именно с прокида дымов на центр, чтобы, если что, к обходке успеть пробежать, либо просто инфы дожидаюсь. Один, один, один, один. Идем. Ну и плюс с такого дыма можно очень неожиданно выйти. Порой. Знаете, также бывает, запускаешься выполнять задание из абсолютной власти, и тут почти все тима левает. Остаемся в вчетвером против восьми. Капец, они уже просто нашу респу давят, и все. Снайпера фармят. Так, он, кажется, наверху. Да, и в итоге Ресно все-таки этого снайпера затащили. Последнего убил. Кстати, разыгрываю три доступа к абсолютной власти. Для участия нужно подписаться на мой канал, на мой второй канал, где итоги конкурса все проходят. Ну и, конечно, комментарий под этим видео оставить, это важно. Так, что у нас по рейтинговым матчу? Вы тоже заметили, что классы меня я очень часто? Кстати, можете написать в комменты, каким классом я играю лучше, ну, по вашему мнению. Да, уже где-то здесь еще пятый оставался, но в итоге он просто вылетел. <звы> так что у нас еще по заданиям бывает, попадается очень простое. Нужно всего лишь взорвать одного человека гранатой. Запустился сразу на убежку, это нужно было на захвате сделать именно. И вот знаете, такой простой прокид, который я вам уже давно-давно показывал. Капец, просто двоих сразу и плюс, чуть то мину даже задел. Но гранатами тогда запасся нормально. Мне кажется, Илья Ресут научился наконец-то. Смотрю, чтобы никто не подошел. Попробуем. Валим. Наверное, все-таки нет. Все, там еще один остался. Сейчас может резнуть кого-то. Хрен его знает, сейчас попробую обойти по-тихому. Так получилось, что 88 ранг я апнул, просто закончив штурм, забрав первую победу. И в коробочке у меня лежала сайга на 30 дней. А что выпадало вам? Пишите в комментарии.